телефон информагентства Ледокол. сегодня у нас Денис с Донбасса ага. ну кто он, что он из себя представляет он расскажет сам, пожалуйста, Денис да, добрый день ну, что я представляю я, можно сказать, журналист и, кроме того до недавнего времени руководил здесь социологической службой на протяжении последних трех лет в Донецке ну, не только в Донецке, вообще в ДНР занимался изучением общественного мнения. Ну, сам я из Киева, приехал сюда, когда вот уже после начала войны, помогать строить Народную Республику. Ну, в общем, так, если кратко. Ясно. Так, значит, ну тогда у нас как бы первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что сейчас происходит в ДНР. Ну и особенно на фоне тех событий, которые произошли в последнее время. Очень такой широкий вопрос, что происходит. Но ну, происходит, в общем-то, обычное, ну, если вывести за скобки убийства, ну, по, по сути, на большинстве территорий происходит э, обычная человеческая жизнь. В общем-то, для большинства населения, э, ну, вопросы войны там, вот этой, которая еще продолжается, они, ну, не особо актуальны, потому что война сконцентрирована у нас э, в приграничных районах это примерно ну пять территории наверное ну и соответственно столько же населения с ней связаны. для остальных это просто мирная жизнь в, ну, практически мирная в республике в которой не работают основные значит, отрасли промышленности вот так что происходит но в связи с убийством также но ну, Вернули комендантский час, он у нас был сокращен, Сейчас он ночи был до 5 утра, сейчас вернулись с 11. -го. Ну, много на улицах патрулей, иногда досматривают машины, там, проверяют документы у подозрительных. Ну, а во всем остальном, в общем-то, ну, люди живут дальше своей жизнью. В общем-то так. Да если коротко. Хорошо, тогда я более как бы сориентирую. А как можете описать вот с своей точки зрения политическую ситуацию, экономическую, ну и чисто вот моральную, то есть э, настрой людей, что, как они думают, собственно говоря, о чем они говорят, ну я не знаю, в общественном транспорте, на остановке? Не, настрой людей у нас уже не меняется несколько лет. Этот настрой состоит в том, что э, люди не видят будущего, выхода из этого, то есть это туман, но я вам скажу так, как, менялись, как менялся настрой, я могу сказать, как социолог, да, следивший за настроениями. Если 2015 год это был год подъема, ну воодушевления, то есть казалось, что вот после победы весной над украинской армией, потом под Дебальцево, аэропортом, казалось, что ну, близок какой-то, какая-то развязка в этой войне. И начало, ну, Начало происходить вот строительство, собственно, республики, начали выплачивать социальные, ну, вот эти различные пенсии, пособия, ну, некоторое оживление началось и в экономике, ну, в первую очередь, конечно, в торговле, там, в мелком, в мелком этом бизнесе. Начали восстанавливать разрушенные железнодорожные пути, дороги мосты, после чего улучшилась ситуация и в угольной отрасли, и в металлургии. То есть там был большой кризис, потому что в 2014 было разрушено много ну, переездов для вывоза продукции, для подвоза сырья. В 2015 году это все начало налаживаться и начала оживляться вот работа всех этих значит, наших центров экономических. Но год спустя, 2016 год, уже был таким годом нарастающего, скажем, ну, раздражения что ли, от того, что ничего не изменяется. То есть прожили год, но все примерно стабилизировалось, остановилось на каком-то уровне больше ничего не происходит. То есть и дальше есть фронт, дальше есть комендантский час со стороны России нет никакого признания, никаких движений в этом направлении. Ничего не происходит. То есть жизнь э, зависла вот в таком значит пространстве, ни туда, ни сюда, скажем так. Да? А 17 год, мне кажется, это уже наступило в 17-м году смирение С тем, что так будет долго, если уже не всегда. То есть то, что ну, на Донбассе произошло, в общем-то, превращение вот в обычную территорию, просто более крупную, с непризнанным статусом, с неясными вообще перспективами, как это уже мы имеем во многих точках бывшего Советского Союза, как в Приднестровье, там в Осетии. Вот в таком виде. В 2017 году уже произошло смирение. Кроме того, 2017 год у нас ознаменовался тем, что после двух лет перерыва, затишья, скажем так. В начале года украинская армия начала вести беспорядочный обстрел города. Это происходило в январе, феврале. Ну, больше 200 попаданий именно в глубину города было снарядов. Правда, люди уже научились да, вести себя, и так... потери были невысокие. То есть там погибло около 4 человек мирного населения за этот период, потому что все сидели в доме. Но вот такое обострение в течение месяца, в результате которого досталось там жителям Авдеевки, у них было из-за боевых действий перебита линии электроснабжения, они остались без света, без воды. У нас осталась часть города тогда без воды, потому что также фильтровальная станция находится на линии фронта. И вот это обострение начало 17-го, ну, оно привело к тому, что люди уже и, ну, короче, смирились с тем, что так будет теперь всегда. В 2018 году он проходит под таким же знаком, то есть спокойно люди пытаются как-то жить в этом всем, mm -hmm. искать работу, некоторые уезжают, некоторые ездят на заработки и, в общем-то, возвращаются, ну, какое-то время работают. Но это вот как, в общем, если идет жизнь. То есть, по сути, Донецк представляет собой Донецк, и не говоря уже о городах, которые более в глубине от фронта, это обычный город у ну, России, Украины, неважно, да, в котором люди живут такой же жизнью, просто в нем меньше населения, чем было до войны, ну вместо миллиона тысяч может 700. и в нем мало работы и зарплаты невысокие. Вот, то есть это бедный, но относительно мирный город. А, конечно, те, кто живут в линии там Докучаевск северные районы днр часть пригороды горловки те кто живет в этих местах да они живут по расписанию То есть у них днем более-менее вечером они заходят домой и в темное время суток случаются происходят обстрелы так почти ну, не каждый день возможно но очень часто но стоит сказать, что динамика за последние два года, скажем, если не брать э, вот этот вот э, всплеск начала 17-го, то динамика у нас положительная. То есть э, по затуханию этого конфликта. То есть, э, ну, например, по гражданским, да, то за полгода, я знаю, там, по данным ОБСЕ, Гражданских пострадало уже вдвое меньше, чем за первые полгода 17 -го. Ну, то есть у нас есть определенная динамика. Сейчас, если я не ошибаюсь, то речь идет о примерно от, ну, до 5 погибших гражданских в месяц. Это, ну, примерно вот в таком, иногда меньше, иногда бывает до 10 Ну, то есть больших потерь среди населения уже давно нет. Хорошо, понятно. Тогда есть вопрос такой. Ведь ДНР, как говорится, это не одна народная республика на Донбассе. Есть еще Луганская народная республика. Насколько, так сказать, знаешь, что происходит там? Есть ли взаимодействие между ДНР и ЛНР? В каком плане? Если, ну, если известно, конечно. Ну, там в военном плане, там дела еще спокойнее, потому что ну, там украинская армия, она и дальше, то есть если она в Горловке и Донецке у нас стоит в пригороде, то в такого нет. Поэтому Луганск, э, начиная вот с конца, 4 года уже, в общем, с конца лета, 14 ну вернее там с сентября 14 то есть 4 года, он ну, не подвергается обстрелов, то есть обстрелов там нет. Только в серой зоне мелкие населенные пункты, и иногда Первомайск, ну то есть, но ну, это пару случаев в год, то есть там в военном плане там все спокойно. Значительно хуже, там, в плане социальном, потому что эта область она была проблемной еще до войны. То есть в общем-то там всегда было хуже чем в донецкой области она всегда была беднее ну и поэтому в социальном плане там еще тяжелее чем у нас и она и меньше и меньше работы и почему-то угольная отрасль которая находится в лунер она пострадала значительно сильнее чем донецкая хотя в общем-то обладает основными запасами антрацита в которой находится, наверное, ну, процентов 70 всего антрацита бывшей Украины, но при этом она в угольной отрасли там царит, вообще местами ситуация совсем мрачная. То есть многие шахты остановлены, некоторые даже подверглись непроизвольному затоплению из-за окончания поддержки работы, из-за того, что добычи нет либо нет расчетов, то есть в Луганске совсем трудно, очень глаза бросаются, да, если вы приедете в ДНР, например, да, будете ехать из России, то вы будете ехать по отличной дороге, которая недавно реконструирована, ухоженные обочины, все будет четко, вы заедете в Донецк и вы увидите один из, я бы сказал, лучших постсоветских городов, который сейчас содержатся, ну, в отличном порядке, за ним ухаживают, он озеленен убран чист в нем есть вода свет все что полагается то есть он очень на хорошем уровне находится то вот если вы будете ехать в нр там просто не вообще нет дорог <laughs> то есть их там в принципе уже нет но простой пример да разница я не то что там нр как-то бичу я просто говорю вот как она есть да если например от донецка до какого-то города да. Ну, возьмем там Антрацит ЛНР посередине находится город Снежной этой дороги да? и он четко посередине но вы будете до Снежного ехать из Донецка час а потом из Снежного до Антрацита 3 ну вот это показатель состояния дорог ну а показатель состояния дорог это показатель во многом всего остального в самом Луганске как на мой взгляд меньше осталось людей в процентном отношении, чем есть сейчас в Донецке. То есть, но все равно город, то, что я видел, по крайней мере, вот, когда я был там, я в основном, правда, в центральных районах был тоже, город убран, электричество, все системы жизнеобеспечения поддерживаются, то есть ну, люди живут уже обычной в нем, скажем так, мирной жизнью, но подвешены в этом неопределенном состоянии, как я говорил хорошо предварительно когда ну, предварительно договаривались о, об этом интервью mm -hmm. то был такой как бы вопрос оговаривался о том что вы приехали на донбасс сразу после переворота нет нет, нет не совсем я приехал позже я приехал позже 14 год я провел весь киеве mm -hmm. А что явилось, ну, явилось тем самым, так сказать, стартом для того, чтобы переехать? Если что возможно сказать, пожалуйста, скажите. А, не, ну, старт был простой. Арестовали меня в Киеве за антигосударственную деятельность. Куда мне, чем? оставаться, мне удалось мне там выйти, типа, на время. Угу. Как бы, не невыезде. Ну, и я уехал сюда, вот, и все. Ясно. И очень не жалею, потому что Донецк очень прекрасный город, отличный. А что, так сказать, как вот начинался Майдан, вот со своей точки зрения, можешь сказать? Как начинался? Угу. Но он долго начинался. Он же начинался еще, ну то есть Майдан вообще начинался как предвыборная технология. Потому что значит, было ясно к 2012 году, да, что оппозиция на Украине, которая существует, тогда Порошенко еще в ней не фигурировал, ну, я ценю, гнебок, Кличко, э, что на выборах очень небольшие шансы, что кто-то из них может выиграть выборы у Януковича. Поэтому, мне кажется, что изначально была вот отработка вот этого варианта с Майданом, ну, как по типу 2004 года. Угу. Но история с отказом подписания Януковичем договора об ассоциации с ЕС, э, ну, ускорила начало этого Майдана. Ну, вот так вот. Это чисто технология. Что касается населения, да, которое участвовало в Майдане, то оно ну, было разным изначально. Я могу сказать, что э, значительная часть те, кто поддерживал Майдан, это были люди, это был такой своего рода социальный протест изначально. Угу. И э, многие, кто поддерживал его, их просто ну, достал этот Янукович, скажем так. Это человек, который, сейчас уже мало кто помнит это, но это человек, который на глазах, превращался в такого барина уже, который уже даже не всегда с ним сходил до разговора с холопами. Жил у себя в поместье, показывал, как он спит на уликах с медом, чтобы ну, там у него улики стояли такие с пчелами, он на них спал для того, чтобы жить вечно. И при этом полный контроль постоянный устанавливался над экономикой, все государственные тендеры выигрывал его сын. Это было открыто, это все знали. Ну, то есть партия власти, регионалы, открыто насмехались, вот прямо насмехались и оскорбляли своих оппонентов, демонстрируя свою безнаказанность. То mm -hmm. есть с их стороны шла постоянная провокация. Кроме того, Янукович умудрился потерять и многих своих сторонников, когда он приходил в власти, как обычно он приходил под лозунгами э, вступления там, в таможенный союз в России, э, защиты прав того же русского языка, да, то есть такие вопросы нас всегда поднимали. А вместо этого он начал вступать в Евросоюз, по сути, естественно, растерял и своих. К моменту, когда начался Майдан, у Януковича было две основных эмоции – по отношению к нему, его либо ненавидели, либо презирали. То есть вот, этим воспользовались. Но в, когда вот этот Майдан уже был, саму повестку эту социальную и какие-то зачатки самоорганизации э, населения очень быстро перехватила вторая часть, которая, в общем-то, и организовывала это, да, и она сразу же любые зачатки вот, самоорганизации, которые выходили за определенные рамки, ставила под контроль, а националисты, которых выдвинули на первый план, они сделали невозможным вообще никакое либо взаимопонимание, ну, по сути, с половиной страны. Вот ну, такая вот радикализация. Но для Украины это нормально, потому что обе стороны всегда играли на вот этих вот э, противоречиях, да, связанных с разницей между регионами. Да, то есть восточная Украина, западная Украина. Если регионалы всегда приходили под лозунгами на западной Украине живут бандеры, фашисты, людоеды, то его оппоненты всегда приходили под лозунгами, что на востоке Украины живут алкоголики, дебилы и сторонники ГУЛАГа, совки, в общем-то. И так они 20 лет стравливали оба региона. Стравливали две стороны, потому что так у нас была устроена политическая вся игра. И если посмотреть на украинскую социологию, да, то промежуток между 2003 и 2013 годом число от респондентов, граждан, которые отвечали на вопрос, что за последнее время между регионами Украины выросла дистанция между ними, да, то есть произошло как это, они стали дальше, да, то есть если в 2003 13% респондентов говорили такое, то в 2013 может 40, то есть это вот цена такой политической технологии, когда очень легко, даже не выдвигая особых социальных лозунгов каких-то, просто пугать две стороны страны друг другом, то есть одни там, сейчас затянут в ЕС, где геи, где там вообще все сумасшедшее, и вообще они хотят нас, короче, поработить, это говорила партия регионов. Ну, а те, соответственно, что в Россию затянут, там сразу в БУЛАК, САВОК, ну, вот такое вот. И вот эта вот борьба привела к тому, что они просто настроили население друг против друга. И это было тем легче, потому что ну, на Украине очень низкая мобильность населения. И если мы возьмем жителя Донецка обычного, то я думаю, процентов 70, да какие 70, процентов 80 из них, они никогда не были на Западной Украине. Ни во Львове, ни, никогда, они не представляют, кто там живет, и как там, что там происходит. То есть у них все представления строились через, соответственно, телевизор, ну то есть, а, или через своих вот этих вот горе-лидеров политических. Точно так же Западная Украина, которая никогда они не, не были здесь на Донбассе представление, вы знаете, даже я вот до войны не был очень мельком один раз. Я когда приехал, ну, первый раз я приехал в четырнадцатом году в апреле, и потом я на время поехал в Киев, потом уже вернулся. Ну я когда первый раз побывал в Донецке, для меня вообще было шоком какой-то город. У меня было представление, ну что это какая-то, ну вообще сплошная копанка, какой-то ржавый убитый завод. И между черными телеконами бегают люди. А это оказался, ну, как по моему мнению, это самый европейский город Украины. То есть самый комфортный, развитый инфраструктурой, ухоженный, зеленый. Он изначально спланирован очень грамотно. И если его сравнить со Львовом, это, это, это, это, мягко говоря это сравнение не в пользу Львова. Ну, если, конечно, разве что есть там любители особо древних и очень запущенных зданий там польских, да, там, для них, конечно, да, Львов. А если человек, который хочет жить в более современном городе, да, ну, то есть, конечно, это выбор Донец. Но этого никто не знает. То есть, и точно так же, как Донецки не особо знали, что население, например, Тернопольской области, которое состоит на 80%, там, на 70% из крестьян, то большинство из них абсолютно безобидные и миролюбивые люди, которые не ходят с ножом в зубах и не зигуют там Бандера, там это самое. Да, они ходят, голосуют за вот этих вот дурачков, но дело в том, что им особо выбор не предоставлен, за кого им там голосовать вообще. Вот у них за своих, кроме того, это же традиционное общество сельское, у них есть ксенцы. Он им говорит, вот за того голосуем, все, вся громада пошла проголосовала. Поэтому у них всегда показатели там 80-90 процентов. Потому что это, тут во многом и заложено это противостояние. Потому что, как мы знаем, украинская СССР, она складывалась не одномоментно. И она складывалась из нескольких частей. И, соответственно, развитие в них происходило, вот это советское, разный период. И западная Украина, она не урбанизированная. То есть, если мы берем Донбасс, то здесь 90 городского населения, да? Пусть да, многие из этого населения живут в небольших рабочих там, городках, да? Но они уже живут городской жизнью. То есть у них нет вот этой общины, ксена, ничего этого нет. А ну Запорожская область там 70 процентов, Харьковская 70, то на западной Украине все строго наоборот. Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская, там 60-70% населения это крестьяне. И, естественно, они живут другой жизнью, у них из-за этого другое и как бы общественное это сознание. И на вот этой разнице всегда, рационализировав ее в формы вот этого вот псевдоисторического противостояния, да, там, Бандера там или 9 мая, ну, то есть между собой были легко найдены вот эти столпы которые можно шатать и на них опирались а так как вы знаете политологический уровень вообще многих работников которые работали в этой всей индустрии очень невысок и уровень интеллекта то они ж всегда шли по легкому пути ну, почему бы если можно стравить с помощью бандеры почему бы не стравить и думать не надо на выборах клепаешь одно и то же многие из тех кто сейчас находится в россии в эмиграции, да, из Украины. Ну, борцы там за русский мир, там за русских людей. На самом деле, они такие же организаторы этой войны, как и те, кто пока остается в Киеве и служит этой власти. Просто их власть проиграла. Но делали они одно дело. Они друг без друга не существовали. Они и сейчас не могут друг без друга существовать. И сейчас есть целые средства массовой информации, политологи различные, которые занимаются натравливанием россиян на Украину. Точно так же подыгрывая своим коллегам с той стороны. Это они делают то же самое, что делали 25 лет. И э, сработало это на Украине, они смогли это. Население затурканное, несознательное. Теперь они россияну натравливают и обобщают постоянно. Это тут, в принципе, ничего удивительного нет. Это же буржуазная система на этом и построена, о том, что. Да, да, да, мы видим классическое проявление этой системы, классическое. Так, есть вопрос: вот по рассказу. Да. Значит, в феврале 2014 года тогда, ну, я думаю, значительное количество граждан и Российской Федерации смотрели, отслеживали за теми событиями, которые были, как минимум, на улице Грушевского уж точно. Да. Вот. Я запомнил такой эпизод, хочу просто-напросто как бы уточнить его. В один момент в какой-то прозвучал как бы лозунг, так сказать, приказ, указ, там, я не знаю, как это назвать, но по тем активистам, которые были на Майдане, было предложено собраться во единую силу тем, кто имел какие-либо национально ориентированные движения, там, общества, и неважно, так сказать, какой степени национализма, фашизма у них, так сказать, там, проповедовалось. То есть любые национально ориентированные группы было, так сказать, предложенным объединиться в борьбе против вот этой вот, януковщины так я это назову да. это было такое возможно я прав не прав может быть что-то я не это произошло гораздо раньше на самом деле то есть у них были со совместные попытки вот объединиться и отработка вот этого объединения она происходила примерно с 2012 года и шла вполне целенаправленно И это тогда было прикрыто под акцию Свободу Павличенко арестовали такого какого-то деятеля из вот этого движения «Ультра» за убийство судьи. Год, год, год. Да, это происходило с 2012 года, да. Вот, угу. Свободу Павличенко, все это движение за два года до Майдана, ну это изначально отрабатывало их сколачивание в одну группу. А, кроме того, уже не секретно для кого, что партия регионов сама спонсировала и поддерживала вот эти правые движения, в частности, Свобода, которая стала парламентской партией исключительно благодаря поддержке финансовой, организационной со стороны партии регионов. Угу. То есть они просто, почему это произошло, это логично истекает из того, что я сказал, это отличный спаринг-партнер, прекрасная демонстрация кровавого фашиста, который просто получая напрямую методички из партии регионов вовремя подливает масло волгой. Ну, а сами они, естественно, они не притворялись никогда. Это действительно настоящая там, правая эта партия, которая в общем-то просто считает, считала, и так оно во многом и вышло, что регионалы их враги, но они помогают им добиться вот их целей. Тогда, тогда такой вопрос. Вот то, как закончились все эти, назову это Мягко. Событие э, февраля 2014 года, окончательная точка, и, собственно говоря, мартом э, Как, вот, почему он именно так закончился? И можно ли бы, так сказать, ожидать, предположить, что он мог бы закончиться по-другому? Эм, нет, ну, по-другому он не мог закончиться, потому что э, то, что произошло, ну, если мы говорим о расстреле, да, вот в конце февраля, то к этому сознательно вели уже ну, с конца предыдущего 2013 -го года. Потому что, вероятно, в какой-то момент было принято решение ну, снести просто Януковича и все. И сознательно шло обострение. Там можно легко отследить, как только протесты угасали, немного происходило какое-то насилие. И они возобновлялись вновь. То есть, ну, я что могу сказать, 17 числа февраля, да, Янукович бежал, по-моему, 22 если я не ошибаюсь. 17 февраля я уже вот лично был в помещении мэрии Киева, которая была до этого заквачена майдановцами, и там работали уборщицы, там уже никого не было. К тому моменту майдан уже просто засох, он начал значит, расходиться. И какая-то сила приняла решение, что нужно, короче, идти вот на окончательное уже обострение. И 18 февраля в день, когда должны были быть проголосованы там, отмена всех этих так называемых диктаторских законов, отмена там еще куча, короче, компромиссных законов в Верховной Раде, пришла уже толпа вот этих вот уже радикально настроенных элементов. И напали на этот антимайдан, милицию, начались драки, появились уже трупы. Тогда я был тоже в Мариинском. Я все время наблюдал за этим со стороны, я не находил нужно участвовать в этом. Целом. Но В Мариинском парке я наблюдал драку, и там уже тогда ну, было не меньше, наверное, пяти трупов. короче, Их просто забили во время драки этими кирпичами. Потом они все откатились на Майдан, ничего особого там не происходило целый день. А потом с утра начали днем ближе к дню отстреливать вот эту вот будущую вот Небесную сотню. Да? Угу. Когда там подъехали с оружием, ну расстреляли, ну и все, Янукович убежал. В общем. Угу. Ну я могу сказать, что э, ну, это все-таки не милиция сделала, это сделал кто-то другой. Угу. Ясно. Ну тогда, так сказать, перенесемся из э, того, того Киева, перенесемся в Донецк. Э, каким увидели Донецк по приезде? То есть что там происходило? Я могу сказать, что главное, что было видно в Донецке по приезду, это то, что невероятное зрелище такое. Когда миллионный город днем выглядит так, как ночью выглядит глухое село. Когда ты идешь по улице и нет никого, ничего вокруг вообще нет. А если ты едешь на машине и ты встречаешь другую машину, то обязательно они друг другу сигналят. Ну, потому что рады видеть, рады видеть живого человека. Стояла сплошная канонада постоянно, она не прерывалась вообще. То есть это было... Норма. Я вот даже сейчас могу сказать, что когда я слышу залп гаубицы, я уже так удивляюсь, потому что уже много месяцев стоит тишина, то есть да, идут обстрелы но по вечерам, на это в основном минометный обстрел, то есть даже до уровня работы одной батареи гаубицы уже давно не доходит, года два. Ну вот, с начала 2017 -го года, но это был всплеск, до этого было тоже год-полтора спокойствия. Mm -hmm. Да, вымерший город, в котором работает артиллерия, в котором вообще все в шоке, потому что э, еще вот эти попадания, когда сгорели люди с автобусами на автостанции, ну, по сути, в центре города вообще. Mm -hmm. Э, немного, ну, чем <связать> дальше едешь на север в городе, тем картина становится мрачнее. Я у себя на канале вот э, зимой выкладывал видео, где я просто пошел прогулялся вот вдоль линии фронта нынешней, э, которая проходит по жилым кварталам. И там э, вот это состояние, которое было в начале 15 -го года во всем городе, оно там сохраняется и сейчас. Там никого нет, там руины. И это даже к тому же, знаете, когда украинская сторона говорит, что вот россия это Грозный разрушила. Но я могу сказать, что везде, где бои были, везде то же самое, что было в Грозном. Просто Донецку повезло, в нем не было боев внутри города. То есть они не дошли. Если бы они не дошли, было бы то же самое. Вот такое было гнетущее с одной стороны. Да? С другой стороны, люди значит, были полны энтузиазма, полный энтузиазма, они верили у Александра Владимировича Захарченко в тот момент, по нашим вопросам была поддержка более 80% в нем видели ну, такого, скажем, простолюдина, который вот вышел из народа, и он сейчас что-то, мы сможем сделать другое, чем у нас было на Украине. Вопрос же не в том, как, знаете, вот эти все опять же, я вернусь, языковые вещи, там, культура, язык, если смотреть социологию Украины, да, довоенную, они никогда не стояли на самом деле на каком-то заметном месте, всегда были на первом месте вопросы социальные. Но искусственно, во время выборов, всегда их актуализировали, и они вылазили на первое место. Это вот так вот работало. Он-то поднималось, выборы прошли, все, никто не думает об этом языке. И здесь тоже думали ж, э, изменить то, что на Украине не в том смысле, что там Украинскую молу запретить, да, там, и вообще ходить тут, вот, это самое, Русь Русь Великую строить. Нет, хотелось более социально справедливого общества, в котором власть будет проистекать, власть тех, кто стоит во главе государства, и власти народной. Вот так. Просто что люди, у нас же, они не особо грамотные на постсоветском пространстве, поэтому они часто воспринимали, что... Вот эта вот система, которая сложилась на Украине, что она почему-то связана там с украинской нацией, скажем так, да, с украинской культурой, поэтому к ней вот и было определенное отторжение, но ничего такого, чтобы запрещать там украинский или быстро переименовывать, таблички менять с украинского на русский или снести памятник Шевченко, никому в голову такое не приходило. У меня ребенок ходит в школу, он по-прежнему изучает, ну, правда, в сокращенном варианте украинский язык, но то есть это самое. И было вот это вот, энтузиазм был в пятнадцатом году, все были готовы, я тогда создавал нашу социологическую службу, но у нас были готовы работать люди вообще за копейки, просто для того, чтобы эту связь обеспечить с мнением населения и все очень рассчитывали на многое впереди. Но, как показала практика, ДНР, как отдельная республика, она не может возвыситься над остальным постсоветским пространством и стать чем-то уникальным в этом смысле. Естественно, что, дайте когда я первый раз встретился с Александром Владимировичем, в начале 15 года он сказал он тогда был после ранения в больнице он нам сказал что я бы вот и мои товарищи мы бы с удовольствием подняли на донецком вообще красный флаг прямо взяли бы и подняли Но дело в том что мы находимся в окружении двух государств которым совершенно другое устройство и естественно что они нас раздавят как, эти стабы, как тараканов очень быстро и если мы пойдем по какому-то такому пути. И никаких возможностей у ДНР идти в разрез того общественного устройства, которое сложилось у нас в на руинах Советского Союза, никогда не было и нет сейчас, естественно. Потому что мы очень зависимы от окружающего мира. Мы слишком мелкая республика. Ну, и даже вместе с ЛНР мы меньше, меньше мелкого. Меньше 4 миллионов населения. С отрезанными всеми экономическими связями, которые формировали регион, в зависимости от гуманитарной помощи, с кадровым голодом постоянным, потому что все-таки люди, которые, как я сказал, когда начался этот период, вот, ну не то что обреченности, а вот этого тумана перед глазами, когда люди потеряли перспективу, что будет дальше, когда это все кончится. Конечно же, вот этого энтузиазма многие перешли к тому, чтобы устраивать как-то свою жизнь, правильно? То есть э, те люди из тех, с кем я сюда приехал, из 10 человек, э, которые из разных там они были, из разных частей Украины, из России, да, которые приехали на энтузиазме сюда работать, помогать устроить эту государственную систему какого-то нового типа, то они уже уехали все. Я один остался. Постепенно, год за годом. Они работают в другом месте. И так многие здесь люди. Если ты, вот у меня знакомый инженер газового оборудования, электростанции, теплоэлектростанции. Ну, вот он прекрасно себя чувствует в Германии. Что ему делать в Грессе, где он будет работать за 15 тысяч рублей. И без перспектив, что когда-либо у него там будет больше. Ну, 20 будет. Он работает в Германии, потому что, ну, когда остается система, в которой каждый должен только себе, ну, каждый думает о себе. Uh -huh. Ну, есть еще, скажем так, группа вопросов, в принципе, они относятся к 2014 году. С одной стороны, я понимаю, что раз приехал в 2015 году, то есть, в общем-то, не можешь, так сказать, быть свидетелем тех событий. Но, с другой стороны, вопросы есть, я их, в общем-то, должен задать. Поэтому, как получится, так и ждем ответа. Вопросы такие. Приходилось ли принимать в боевых, уча... в боевых действиях, принимать участие? И... Как получилось, что люди взялись за оружие? Расскажите, пожалуйста, подробнее, с чего начались и как проходили боевые действия. То есть, то, что ну, непосредственно самому известно. Пожалуйста. Вы знаете, я с, самого начала, я с самого начала был противником войны этой. С самого начала, в любом ее виде. Я был против того, что Россия ввела войска в Крым. Естественно, против убийства, против того, что Украина отправила армию на Донбасс. И я с самого начала не хотел в этом участвовать. Поэтому, естественно, я в боевых действиях участия не принимал. Но первый раз я приехал на Донбасс в апреле 2014 года, когда война только начиналась, я был в Славянске, потом я был в ЛНР. Донецкий, в ЛНР, то есть все на это начало я видел. Потом я должен был уехать, потому что у меня не было паспорта. Я потерял паспорт. И в сложившейся ситуациях человек <laughs> без всяких документов, <laughs> это человек, который может недолго просуществовать в зоне боевых действий. Я уехал делать документы. А потом сделал документы и вернулся обратно. Да. А, как война начиналась? Война начиналась, мы ну, увидели с чего. По моему мнению, война, ну, на Донбассе, если, ну что, в России заняла Крым армией, Украина объявила мобилизацию, и между делом, для того, чтобы ну, контролировать территорию, в которой начались большие протестные движения, она отправила, значит, войска и на Донбасс. Но изначально... Вы, наверное, все помните, ну, очень неохотно начиналась эта война с обоих сторон. Mm. Стороны относились друг к другу в щадящем режиме, да, то есть каких-то именно поначалу жестокости не было. Но постепенно в течение там апреля, в течение мая с ростом количества взаимных убийств этих сторон ну, конфликт, в общем-то, завелся. И это было видно, как украинская армия постепенно при обстреле Славянска переходила от болванок, на которых они не стреляли, к нормальным уже пугасным снарядам mm -hmm. со всеми последствиями. И также, с другой стороны, да, как по мне, одним из переломных моментов стал расстрел блокпоста украинского 22 мая. Под Волновахой. Когда ночью подъехали, ну сейчас и неизвестно, кто это до сих пор сделал, ну ополчение взял на себя. Вот эти вот волыняки, которые просто сидели под Волновахой, где не было, кстати, тогда никаких боевых действий еще. То есть они стояли на перекрестке и по сути они бухали там. Это еще та довоенная армия которые, в общем-то, выглядят как бомжи и ведут себя как бомжи. И они бухали, и кто-то вот приехал ночью и вот этих вот спящих, пьяных, 20 человек расстрелял. Это было вот одно из переходных точек. Ну а потом налет 26 мая авиации на Донецк, на аэропорт, когда погибло там не менее 10 гражданских лиц, причем они погибли в машинах на дороге, на рынке железнодорожном, вот здесь у нас две женщины, три человека погибло. Потому что вертолет начал обстреливать привокзальную площадь, которая, кстати, находится очень далеко от аэропорта. То есть это mm -hmm. не, не рядом. Ну, понемножку, понемножку вот так вот и завязалось. Потом украинская авиация вообще, как мы знаем, стесняться перестала. Удар по Луганску, удар по станице Луганской. Вообще, в ранним утром, когда люди спали тоже там погибло, по-моему, больше 10 человек, как минимум, если не больше. Но так вот и начиналось. Постепенно стороны в это втягивались. Постепенно. Да, зал по администрации Луганска. И потом э, запись фактически, то, что получилось после этого. То есть ну, еще знаете, живые люди. в году Я наблюдал вот и в Киеве в первую очередь э, иллюстрацию ко многим я учился в университете на коррекционной психологии. И я наблюдал, ходил э, иллюстрацию многих э, учебников по э, массовым расстройствам, которые я читал. То есть я реально не мог понять, как можно так себя вести То есть Люди, которые радуются убийству людей обычных, таких же, как они. Это, ну, это была искренняя, реальная, искренняя радость. Даже сейчас стало забываться, но вот эти эмоции, которые сопровождался 2014 год, они толкали многих людей совершенно на нерациональные поступки. Они ввели себя хуже, чем они на самом деле есть многие. И вот этот вот период вообще, он, мне кажется, заслуживает изучения. Я даже вам так скажу, я обращался в 2014 году к некоторым представителям Российской Академии Наук, о том, что на Украину им нужно заслать специалистов, которые инкогнито будут как бы изучать сложившуюся ситуацию, набирать практически материал для науки. Потому что в психологии вообще проблема опытным путем да многое изучать. А тем более такие вещи, как общественное помешательство, ну это так наивно было, я там тоже наверное, на крышу ехал. Ничего они не захотели изучать. Но я скажу, что этот период, вообще 14-го, он заслуживает самого пристального рассмотрения, как люди в течение нескольких недель могут обернуться в полную свою противоположность. Я когда слышу, что россияне говорят, что они другие, и они не такие, с ними такого не будет, я вам скажу, я в 12 году считал, что в Сирии живут дикари. Ну, что как они могут между собой так воевать? Зачем? Вот же ж дикий народ. А потом в 2014 году я видел вокруг себя еще хуже таких же. И это, это преображение происходит в течение нескольких недель. Нескольких недель достаточно для того, чтобы друзья, которые дружили 10-20 лет, возненавидели друг друга. Члены семей друг друга доносы писали. На меня написали донос 10 человек. Люди, с которыми я был в дружеских отношениях одновременно, причем 10 написали, <свят> целую коллективную петицию прокуратуру отнесли. Мы дружили больше 10 лет, это по спортивным нашим занятиям. Мои товарищи по команде, по вообще ну, эти оппоненты в соревнованиях, с которыми прекрасно мы находили отношения, они написали донос. И, и это произошло мгновенно, внезапно. И эта раскрутка этого насилия, она не представляет технически никакой проблемы на самом деле. Достаточно только исходных позиций, чтобы в голове люди уже назначили виновников. Для того, чтобы посеять этот раскол, но пока что чисто психологический. Вот как сейчас, смотрите, погиб Захарченко. И все сразу же в голове назначили виновника. Все. Всем все понятно. Все понятно. В зависимости от э, убеждений политических, всем все ясно. Ну, то есть, тот, кто критиковал, э, критикует, вот, скажем, вот, позиция вот таких вот, как, например, стрелков, да, э, вот его сторонники, да, для них это ясно, что это прислал Путин, убийцы, они убили, правильно? Они в этом не сомневаются. Для других ясно абсолютно, что это приказал Порошенко и убил Порошенко, ну то есть украинцы убили. Для третьих еще для украинцев ясно, что это сами себя у нас убивают, как обычно, друг друга. Mm -hmm. Все сразу во все поверили. Есть предрасположенность психологическая, а если к ней добавить еще постоянно нарастающее насилие, то... Люди в течение нескольких недель станут совсем другими. Им вообще будет бесполезно о чем-то говорить. Бесполезно. Ну, как, если я человек у меня, я его много лет знал, добрейший человек, он помогал там детям, все делал все, что делает добрейший человек вообще. Да? И тут он вдруг говорит мне: Я говорю: как ты? Можешь поддерживать эту военную операцию, если уже настал такой момент, когда расстреливают из самолетов женщин 2 -го числа. Говорю, как? Посмотри на это, что происходит. А с другой стороны, избивают и расталкивают матерей в Яврильском полигоне в Львовской области, которые там с мужьями попилили деревья на дороге, чтобы не допустить отправку на фронт этих своих детей. А их, короче, выкидывают, пакуют, короче, ну едва ли самих не стреляют. А он говорит, надо их тоже из пулемета, тоже надо. И тех, и тех. Во время войны по улице люди нормальные не ходят, а нормальные матери не будут запрещать своим детям защищать родину от террористов. И все, людоед, упырь, упырь. Это его попустило потом. Через некоторое время война пристановилась, спали эмоции. Сейчас ситуация, в чем хорош этот Минск, да? вот Минские соглашения, чем они хороши? Кроме вот непосредственно практической пользы, что, ну скажем, на сегодняшний день людей гибнет сотни раз меньше, если в отчислении одного дня взять, чем это было в 2014 году. Когда могло и по 100 человек в день гражданских погибать, то сейчас много дней когда вообще никто не погибает. И в принципе, знаете, показатели погибших 5 человек за месяц это меньше, чем в ДТП. Но ну, на самом деле гибнет в России. То есть здесь, ДНР, наверное. И вопрос... это все... Тогда, так... тогда такой вопрос. Каково сейчас положение дел на линии соприкосновения? Вот что, скажем так, знаешь непосредственно? То есть частоты обстрела все-таки, какая периодичность? Ну, я думаю, они стреляют каждый день с миномета. Угу. Ну, могут они... Ну, понимаете, линия соприкосновения представляется так, будто есть некий фронт, в котором сидят солдаты, как Первая мировая. Да, вот Нет, узлы, покорный, обороны какие-то. Да. На самом деле есть три места, где вообще идет какая-то стрельба. Три-четыре. Да, вот четыре. В ЛНР есть такое, Крымское, это в районе Бахмутской трассы на севере республики. И у нас Горловка, есть Есиноватая, Север Донецка. И Докучаевск, наш это ближе к югу республики. Да, там вот друг напротив друга сидят солдаты. Иногда они ходят в разведвыходы друг к другу. А иногда они обстреливают друг друга минометами. Вот, собственно, вот такая ситуация. Ну, как бы эти это уровень боевых действий взвод на взвод. Ну, вот, есть, вот, вот такой вот уровень боевого столкновения у нас. Основные потери. Основные потери в армии сейчас от мин, uh -huh. от того, что они выходят в какой-то там разведвыход и подрываются на минах. Либо эти приходят там сюда к ним на линию разграничения, ночью там где-то поминируют на пути, где они ходят, вот они пойдут и подорвутся. Мины. Основная проблема враг и мирного населения, и солдат это противопехотные мины. Вот так. Тогда есть еще один вопрос, который звучит так. Как принимает участие в жизни ДНР такая организация, как в сути времени? Как они воевали, воевали ли они? И, собственно говоря, известно ли что? Ну, ну в, в какой политической общественной жизни она не принимает участие никак, потому что у нас это запрещено. Угу. В политической жизни у нас могут принимать участие три организации разрешенных. Все. Больше никто. Естественно, никаких митингов, собраний, ничего подобного. Даже блин, общественных лекций без разрешения администрации mm -hmm. делать запрещено. Насчет воевали, да, была рота такая, суть времени. Они принимали участие в боевых действиях, но так как я с ними там не воевал, то я не могу сказать как. Это должен говорить человек компетентный. Хорошо, понятно. Дальше. ну, Работают ли сейчас предприятия, кому принадлежат и как распределяют прибыль их владельцы? Насколько это можешь пояснить? Это абсолютно информация, которую не владеет никто вообще. Угу. Никто не скажет, у нас все непрозрачно. Работают? Да, работают. Я скажу, что уровень работы металлургии средний, да? Для ДНР, и ЛНР, я полагаю так, что примерно 10% от производственной мощности. Не более того. Так, Только... тогда... Да. тогда такой вопрос. По ну, социальному обеспечению населения, то есть больницы, школы, как они работают? Вот это я вам скажу, что это наша сильная сторона. То есть я могу сказать, что ну, вот у меня ребенок ходит в школу. Э, то есть вот сейчас до пятого класса у нас в школах кормят бесплатно э, ремонты никаких вот этих вот штук да, вот когда жил в Киеве да, я у, утомлялся носить туда деньги постоянно, деньги, вымогательство, деньги ничего подобного в наших школах э, и я, и мои знакомые кого я знаю я не встречал, то есть этого нет то есть порядок, они пока что, пока что, по крайней мере, они не рассобачились, да, чтобы там вымогать из родителей. По местным меркам зарплаты учителей находятся на среднем уровне. То есть ну, зарплаты у нас невысокие, но у учителей они на среднем уровне, нашего невысокого уровня. Больницы. Также все часть связанная с услугами, она бесплатна. Вот недавно ходил я в больницу, да, там решил сделать профилактику, короче, УЗИ поделать себе УЗИ всего, чего попало. Угу. Но так как у меня ничего не болит, то если бы я пошел к врачу, сказал бы, чего у меня что-то болит, и с направлением бы пошел, то было бы все бесплатно полностью. А если ты делаешь без направления по собственной прихоти, то услуга платная, ну, она, услуга в районе 300 рублей, э, ну, то есть 300 рублей, то есть то, что я сравнивал, аналогичные услуги медицинские, в том же Крыму стоят в 5 раз дороже. Угу. Э, в больницах, однажды мне не повезло попасть здесь в больницу, потому что я, короче, тут в одном заведений поел <смех> в одном кстати очень буржуазном заведении <смех> покушал так что оказался в больнице абсолютно отличное отношение все бесплатно кроме тех лекарств которых у них просто нет устроено как у тебя есть там специальная регистратура ты приходишь там написано те лекарства чтобы врач тебя там не обманул да вдруг захочет те лекарства написаны что есть тебе выписывают лекарства ты смотришь по списку то что есть тебе больница дает то что нет ну извините иди покупай сам вот так вот кроме того есть такая существует система что после того как они тебе услугу оказали если она бесплатная по направлению они тебе говорят вот у нас есть заявление если есть желание можете оставить благотворительный взнос дают специальный бланк у них номерной этих бланк этих заявлений, ты пишешь такую-то сумму, я оставляю, ну и можешь оставить деньги, как бы под эту расписку, которые пойдут, соответственно, на эту больницу, вот так вот устроено. Э, никаких там этих реформ сумасшедших здесь не было. Пытались даже сохранять больницы, которые находятся непосредственно в зоне приближенной боевых действий, но насколько я помню, одна больница на севере Донецка, ей очень не повезло, она стояла перпендикулярно линии обстрела, который шел довольно-таки долгое время, и много в нее залетело снарядов, это Киевском районе на севере, Котябрьский район, по-моему, ее решили, по-моему, не запускать. Все остальные работают. Но это нужно учесть, что э, тут э, до войны в Донецке медицина она была на очень хорошем уровне в с Украиной. И многое здесь держится на заделе еще до военном. Поэтому мы можем устраивать себе такой медицинский социализм, да? потому что у нас большие предварительно были вклады в эти основные больничные фонды, да? поэтому мы можем держаться. Но даже при этих условиях да, то есть никто не стремится с помощью медицины вытягивать из населения последние средства, которые у него есть. В этом плане руководство ДНР, оно старалось вести социальную политику тех направлений, в которых это все-таки было можно сделать. И э, что еще хотел сказать про медицину, что вот согласно нашим опросам, все-таки медицина является у нас одним из коррумпированных э, отраслей. Да? Я все время удивлялся, потому что я начал ходить сам специально в больницу, да? э, ну для того, чтобы проверить это. И я никогда не сталкивался с тем, чтобы я вот прихожу в амбулаторию, говорю, у меня колено там болит, да? Ну, он осматривает там, э, я там, тем более, одно там действительно балевает из-за спорта. Просто направляет на рентген, назначает лекарства, все, ничего с меня никто не требует. Я там беру эти лекарства, делают мне бесплатные уколы, все. А потом я понял, что вся медицина, коррумпированность ее, она сконцентрирована вокруг сложных случаев. То есть, за операцию заплатить, если хочешь, чтобы врач более высокой категории делал. Ну, там, за уход отдельный. Прием родов. Хочешь, чтобы главврач принимал роды, ну, вот отдельно ему заплатить. Хочешь отдельную палату, отдельно заплатить. Ну, в общем-то, я бы сказал так, это такой метод выживания врачей наших. Потому что в медицине, если я сказал, что в сфере школьного образования, да, и вузов даже, то уровень зарплат там более-менее средний, то в медицине он почему-то у нас он самый низкий. То есть реально зарплаты медсестры могут быть 3-4 тысячи рублей. Ну, 5. Вот такое вот встреча. Ну, я не знаю, как у них распределяется. Да, вот там видно ставка у нее. 3-4 тысячи рублей ставка медсестры, врача 7 тысяч, 8. Ну, как можно жить на такие деньги? Естественно, что они, так как врач -то, он не работает по 8 часов, правильно? они работают на двух работах. Кто-то дополнительно преподает и в больнице работает. У кого-то, кто, наверное, там какие-то светила, куча степеней, выслуги лет, то он получает там, ну, еще более-менее какие-то деньги. Да? Но все равно пытается. Но тоже... Вот я сравнивал, да, роды, те же, как я сказал. У нас роды с главврачом больницы стоят 10 тысяч рублей. И отдельная палата 10 тысяч рублей. Мои знакомые, которые собираются, вот скоро у них будет ребенок в Крыму, они мне сказали, что в Крыму цены, соответственно, в 50 и 50 тысяч рублей. То есть, при том, что средние зарплаты в Крыму, ну, примерно вдвое выше, чем у нас, да, то вот услуги получаются, что в 5, я бы сказал, что в социальном плане еще неизвестно, где секторально населению проще, в Крыму или здесь. Так что мы как бы тоже здесь не совсем уж еще в шкурах ходим. Ну, вот так вот. Ну, какое-то время гаишники не брали взяток, да. Какое-то время милицию, если ты попадает, что тоже тебя не брали. И вообще, кстати, милиция здесь, ну, полиция, она у нас уже полиция называет, я привык до военного еще, uh -huh. только с 14 -го года полиция. Милиция, ну, то, что мне приходилось сталкиваться, в частности, один раз за дебош, а два раза за нарушение комендантского часа. то они относились ко мне крайне культурно, предубедительно, э, как говорится, получил одно удовольствие от качества обслуживания страны милиции нашей и если бы я был на их месте я думаю что вот в одном из случаев я бы по отношению ко мне повел себя более жестко но они это самое. И, конечно комендантский час да, вот это вот беда которая летом особенно докучает молодежи захарченко весной по моему укоротил его, то есть он был с 11 часов вечера до 5 утра, сделали с часу ночи до 5 утра. Это продлевает работу заведений, угу. транспорта, ну, всего, но в тот же день, когда вот произошло убийство, комендантский час снова продлили с 11 до 5 утра, недолго мы расслаблялись. Вот так. Но комендантский час является как с двух сторон, да, все можно уже рассматриваем. С одной стороны, да, это наносит вред экономике, в том числе, потому что, ну, меньше работают магазины, там эти рестораны, меньше работает транспорт. Но с другой стороны, комендантский час обеспечивает э, более низкий уровень преступности, чем он мог бы быть, это однозначно. И уровень преступности в ДНР, я не знаю, как в ЛНР, но по ДНР я могу сказать точно он находится примерно на военном уровне, примерно, ну, не в валовом количестве преступлений, а в расчете на 100 тысяч населения. И он значительно ниже, значительно ниже, чем средние показатели преступности по Украине. И разительно ниже, чем уровень преступности, который мы сейчас наблюдаем, к сожалению, в Киеве. То есть эти цифры, ну, сравнение у меня есть по местным... Что, что представляют местные власти. И я могу сказать, что я этим цифрам доверяю, потому что квартира, где я жил в Киеве, да, в моем подъезде, в одну ночь ограбили 9 квартир. А через месяц в соседнем доме 10 и еще в соседнем 11. По специальной технологии. За одну ночь. И здесь ничего такого есть. Есть, конечно, и убийства, есть и... Кражи квартирные, ограбления, ну весь полный спектр преступлений есть, но находится это на довоенном уровне и в целом в городе, в большинстве районов Донецке более-менее безопасно. Ну как и в других наших городках, хотя случаются и чудовищные эксцессы, как например пару месяцев назад в Горловке поймали алкоголика, который съел четырех своих собутыльников. Ну такое случается редко. Да, ясно. ясно. Так, ну, в принципе, у нас как бы осталось три вопроса. Я их, конечно, сейчас задам. Вот. Ну, Но... как я вообще внятно отвечаю? Нет, все понятно. То есть вопросов как бы не должно быть дополнительных для каких-либо уточнений. По крайней мере, у меня таких не возникает. Вот, поэтому по вопросам дальше. То есть э, те тенденции, которые... Вы наблюдаете в ДНР, но все-таки возможно, что и в ЛНР. Насколько они свойственны этим республикам? Или, возможно, можно сравнить, и, так сказать, с другими капиталистическими странами? Ну, как? Да, все, что... Ну, а что я здесь наблюдаю? Я здесь наблюдаю просто после некого вакуума вакуума власти, который продолжался недолгое время и связан с боевыми действиями, я наблюдаю здесь восстановление обычной, привычной для нашего постсоветского пространства системы власти буржуазной республики. ДНР и ЛНР это капиталистические буржуазные республики со всеми вытекающими, хотя они пытались Пытались, и я знаю, что и в руководстве республики были люди, и в ЛНР не знаю, но в ДНР точно, которые пытались, и, возможно, и после смерти Захарченко будут пытаться как-то хотя бы секторально сделать что-то более специфическое для нас, да, то есть постоянно шли. Вот у нас есть опора на государственные, на создание государственных предприятий на месте брошенных, ушедшим отсюда, скажем так, бизнесом, да, государственных предприятий у нас, и которые работают на цели на работу с минимальной прибылью, да. Это uh -huh. вот особенно у нас связано с, в аграрной сфере, то, что у нас, пытаются минимизировать показатели. То есть у нас да, до того, что у нас установленная есть наценка, раньше, по крайней мере, законодательные акты, которые устанавливали максимальную наценку на товары местного производства, для того, чтобы контролировать цены на продовольствие. Вот, я не знаю, насколько это все вот правда, да, но я же могу судить только по ну, той информации, которая открытая, потому что, как я сказал, я уже не имею никакого отношения к государственным структурам. Нет. Ну вот, жаловался председатель, директор ГП государственного предприятия Теплицы Донбасса, что глава настаивает на том, чтобы он продавал продукцию с минимальной прибылью, и что это именно установка такая у них. И, в общем-то, есть успехи в этом плане, что у нас появилось гораздо больше местных овощей. Проблема была в том, изначально, что Донбасс, как я говорил, не аграрный регион, и снабжение продовольствием здесь во многом было зависимо от Украины. Но вот этот вопрос решали и пытались решить его в сторону минимизации прибыли именно. Это не частные предприятия этим занимались, Это, этим занимались государственные предприятия. Но наряду с этим остаются, работают и э, частные компании, вот украинские в продовольственной сфере, тот же, э, скажем так, по украинским меркам глобальная компания «Геркулес», которая производит различные там, полуфабрикаты пищевые, плюс там, мороженое, молочные продукты. Вот они открыли сеть магазинов свою. Но тоже стараются более-менее цены эти как-то сдерживать. Хотя, опять же, очень зависят от сырья. Продовольствие вообще в мясной сфере, если там брать эти колбасы, различные полупрепубликаты, у нас 90% как минимум это продукция местных производителей. Но... Стоп, стоп, стоп, стоп. Вот здесь вот вопрос такой. А можно ли, опираясь вот на то, что сейчас прозвучало сделать такой вывод о том, что Донбасс или там Донецк или Донецкая область, ну как правильнее ДНР, что фактически может сама себя обеспечить продуктами питания? Нет, нет, нет, не может. Я имел в виду продукты в смысле готовые продукты, колбаса, например. Но тоже мясо приходится завозить сюда. То есть само поголовье там свиней и коров, оно маленькая для, для того чтобы полностью единственное чем э, вот в плане этих мяса это удалось похоже полностью себя обеспечить это э, курятина потому что были запущены крупнейшие две птицефабрики, которые остановились во время войны они запущены и то есть они во всех магазинах как бы вот в этом плане да. яйца кур, куры зерновыми себя обеспечивает ДНР, тебя и даже имеет возможность вывозить часть, потому что ДНР повезло, и, значит, в Мариуполе находится крупнейший медкомбинат, комбинат Ильича. И когда-то там был директор, другой, Бойк, который, значит, сделал так, что у этого комбината было огромное подсобное хозяйство. В частности, были продуктовые ну, компании по производству продовольствия, э, которые находились в Донецкой области и обеспечивали работников э, льготными вот этим продовольствием. Uh -huh. Но когда отобрали этот завод, он, он был в таком виде, как бы акционирован среди э, коллектива, этот завод. Ну, примерно в 2011 году этот бойко, он умер, и э, комбинат подобрал под себя товарищах метод. И он разделил, выделил вот эту вот продовольственную часть медкомбината или Ильича в отдельную продовольственную компанию, в которой была там техника современная, более 100 тысяч гектар посевных, поголовье скота. И так оно случилось, что оно осталось на нашей территории. И стало, и стало он государственным подразделением, я не знаю, как он там называется, но он работает на республику, Рената Леонидовичу сказали «до свидания». И вот это вот по зерновым, да, можно обеспечивать, по мясу нет, но это не так быстро они растут, эти, вот куры, да, и зависим мы рыба тоже есть, и рыба своя есть, там рыболовецкое хозяйство у нас, у нас есть небольшой свой выход к морю, они там пытались обустраивать. То есть вообще, да, я наверное, скажу так, что у нас есть своя специфика, у нас есть своя специфика вот по строению попыток построения более социального государства. Да. И в общем-то, у нашей власти, да, представителей, тех, кто находится, а и в частности Александр Владимирович, да, у него, э, ну, как это сказать, стремление в эту сторону быть. Но э, дело в том, что опыта не было, опыта, достаточных знаний. И опять же, что мы находимся в ситуации, как я уже сказал, 10% уровня основных промышленных отраслей, на котором это все здесь держалось. Да, находимся в зависимости от помощи гуманитарной. Угу. И поэтому не все инициативы приветствовались всегда. И, кроме того, было противостояние с украинским и российским олигархатом, который, в общем-то, имеет здесь свои интересы которые имеют свои интересы и имеют влияние в том числе в политической власти Российской Федерации. Это такой клубок был, который мы просто сейчас не знаем снаружи, его не видно особо. Мы когда-нибудь узнаем, как было здесь все запутано вот в этот вот период. Но опять же я хочу сказать, что стремление к тому, чтобы сохранять некоторые, какие там можно социальные гарантии, чтобы не говорили там критики, Захарченко, э -э, да, несмотря на то, что они да, сдвинулись в сторону вот этого буржуазного сознания, да, и поведения в том числе в некоторых аспектах, да, но стремление сохранить какую-то часть социального государства здесь однозначно было. И я это просто на своем опыте видел. И в школах, и в больницах, и в транспорте. Вы знаете, сколько у нас стоит проезд в городском транспорте? 3 рубля. То есть вот в Москве 50, а у нас 3 рубля. И он так не поднимался. Кроме того, у нас же, я же говорю, у нас с 2011 года здесь не было роста тарифов на ЖКХ. То есть у нас сейчас цены на ЖКХ находятся на уровне 2011 года. И это в среднем в 7 раз ниже, чем уровень ЖКХ на Украине и примерно в пять раз ниже, чем уровень тарифов на ЖКХ в России. И этот момент пытались у нас в республике тоже отстоять, сохранить, зная, что население находится в бедственном социальном положении. Тарифами не добивали, не, не вытаскивали последние, не заставляли продавать квартиры, одну продавать, чтобы было возможность жить в другой. То есть этого у нас нет. Поэтому, кстати, на зиму у нас существует заметная уже, уже невооруженным глазом заметная миграция на да, зиму с Украины сюда, население. Они закрывают там квартиры, я не знаю, переезжают и живут здесь. Ну, у кого здесь, конечно, есть недвижимость, потому что, ну, реально, всем раз ниже тарифы у нас, чем на Украине. Интересный. Вот так вот. То есть, да, вот, вот этот момент стоит все-таки в пользу нашего руководства сказать, потому что многое к тому, что у нас здесь мы имеем, мы уже не замечаем, да? не замечаем. То есть на нас, на всех давит наша неопределенность. А кроме того, я вам скажу так, что по социологии есть такой вопрос. В социологии, ну на опросах, да, когда граждане называют текущий уровень доходов в месяц, на одного члена семьи, да? и тот доход, который необходим, по их мнению, для обеспечения, ну, минимальной, нормальной жизни, да? И этот разрыв у нас всегда составлял 2,5-3 раза на опрос. В то время, как на Украине, причем, чем больше росли у нас доходы, тем больше рос запрос. То есть, там, если у нас средний доход на одного человека начинался там в 2015 году по тысячи рублей было, это не средняя зарплата. Это средний доход на одного члена семьи. Он рассчитывается каким образом? Берется доход на семью и делится на количество членов. То есть, ну, учитывая, что некоторые вообще не работают, например, дети, кто-то там получает минимальную пенсию, кто-то нормальную зарплату. В среднем обычно это, этот показатель характерен примерно для половины средней зарплаты в регионе. Это вот если проводить эти параллели с средней зарплатой. Так, если мы начинали с трех, ну и соответственно, три, а людям там надо было девять, примерно. Да? Потом постепенно стало пять, потом стало шесть, то есть я думаю, сейчас средняя зарплата в регионе около 12-13 тысяч. Ну и, соответственно, запросы ну, стало пять, ну значит, надо 13 уже не девять. Ну, то есть такого. Хорошо, Денис. Вот народ, люди. Как они, насколько они понимают все-таки вот то, что происходящее, чьих это интересах идет, и как это происходит, там, борьба или еще что-либо. Как они все-таки к этому, именно к этому относятся? К борьбе к убийству главы республики? Да, да, да. Ну, вот отстаивание, ну, попытаюсь назвать это коротко, отстаивание практического применения слова «народная республика». То, что республика... Нет, нет у нас в плане, в плане названия «народная республика» у нас есть разочарование, это однозначно. То есть, да, какая-то часть населения считает нашу республику народной, наверняка. Ну, Мне сейчас трудно сказать, какая часть, так мы вопрос никогда не ставили. Но у нас значительная часть людей никак не вовлечена в жизнь республики. И в последнее время мне вообще начало казаться, что наши официальные мероприятия, которые выродились вот просто в такую именно показуху и набор громких лозунгов, за многие из которых ничего не стоит, что такую верхушка республики перешла к такой себе, жизнь в себе у них, жизнь в парады, там, шествия, митинги, а большинство населения же, они просто пытаются как-то обеспечить свой уровень существования. В этом плане у нас апатия. Того, что я начал читать там после вот убийства главы, что люди там сплошным чуть ли не единым строем наши шли, строя народную республику, отстаивая, ничего этого давно нет. Это уже громкие фразы, не более того. Люди просто ждут, чем все это закончится. Пользуются теми успехами, которые у республики все-таки есть. Возмущаются уровнем жизни, возмущаются продолжением какой-никакой но войны, тем, что мы зависли между двумя, от одной откололись, к другой не пристали. Этот регион не может существовать отдельно. Это часть большой экономической системы. Он заточен на экспортные операции. Он не может существовать сам по себе. У нас не тот уровень производства. Здесь 5 миллионов стали в год могут производить. Это уровень годового импорта всей России. И поэтому никаких перспектив отдельной жизни у ДНР нет. И у ВНР тоже. И все это понимают. И поэтому каждый год того, что мы остаемся в таком ситуации, мы теряем свой промышленный, человеческий потенциал. Регион растрачивает те наработки, что были, Специалисты уезжают, они будут уезжать, и в итоге, если так пойдет все и дальше, то все прекрасно понимают, что мы превратимся в <смех> обломки было величия окончательно. Mm -hmm. То, что не умерло после распада СССР, а умерло здесь очень много, умрет теперь. Вот и все перспективы. если То есть это не Осетия, понимаете? Осетия, может быть, может существовать вечно в состоянии оторванности от других. 50 тысяч населения и одна лесопилка, и сбор ягод и грибов. А понял, здесь пройдешь, это не пройдешь. может так продолжаться. У нас крупнейший в СНГ химический комбинат Горловки, Скиров, стоит. Это крупнейший производитель ПВХ, полистирола. Он не будет работать внутрь республики и он не может конкурировать в работе, если он работает через кучу прокладок, терых схем, потому что он находится на территории непризнанной России и всем миром. Не может он так работать нормально, потому что это будет нерентабельное производство. Из-за того, что куча цепочек посреднически сделают ее продукцию. Если даже на уровне рыночных цен, да, то для самого завода это будет означать невозможность э, проводить амортизацию, невозможность обеспечивать нормальный уровень затрат, э, зарплат, невозможность привлекать адекватных специалистов. Все. А человек, который получает 9000 рублей, э, но для этого должен сначала 5 лет отучиться, получить 10 лет опыта работы на сложном техническом производстве, он не будет работать за 9 тысяч рублей. Он просто сядет уедет в Германию. Или в Россию. Куда, где пригодятся его, знаете. И все. И мы увидим, если так пойдет дальше, через 10 лет здесь будут стоять ржавые островы всего этого. Все будет бесполезно. О таком понятии, как промышленный регион Донбасс, можно будет забыть уже окончательно. Все. И так это уже, как я уже сказал, обломки было увеличено, того, что здесь было в 70-х годах. А будет это просто, вот будем развивать сельское хозяйство, проведем каналы от донца, будем выращивать, вернемся в состояние, я не знаю, 17 века. Ну вот и все. Все это прекрасно, четко себе осознают, потому что каждый знает, что такое горловская скирово, каждый знает, что такое... Дон там все эти машиностроительные заводы. И каждый понимает, что уголь в таком количестве республики тоже не нужен. Как и 5 миллионов тонн стали, ДНР не надо. Это больше, чем импортирует за год Россия. Все. Ну, вот ДМЗ возле меня, я живу возле ДМЗ. Это единственное предприятие, такое достопримечательность, бывшее в Советском Союзе, которое как в 19 веке гудит. Знаете, вот как гудки были, фабричный гудок. Да, да, понял. Вот он пять раз в сутки, вот только что он прогудел, это значит сейчас три часа, да? ну вот четко, да. Пять раз в сутки он гудит. Он гудит с 19 века. Он останавливался только во время немецкой оккупации, и все. И вот он остановился в шестнадцатом году, тут вся аж задергала всех, затипало, что а, как это так, остановился ДМД. Они опять включили, он гудит. Но он просто гудит, он не работает. Это предприятие, которое производит высококачественную корабельную сталь. Какие корабли? Блин, <смех> нет, куда? А как можно ее производить и продавать, если у тебя нет международного сертификата, что оно произведено не террористами, а произведено полноценными людьми? Нету, все, он стоит, только гудит. На его территории работает небольшой электрометаллургический завод, и работает он на 10% мощности. А основные производства стоят. И стоят они уже давно. И вот так, сколько он еще будет гудеть, чтобы вы чтобы сильно не переживали. Ну, погудит еще. Пока гудит. Но, опять же, я говорю, это не, не имеет перспектив. Никакая ДНР незалежно не имеет никаких перспектив. Ее никогда не признают в мире. Никогда. Все эти разговоры что кто-то признает, и это самое, это все ганье. Потому что мы видим судьбы вот этих вот, что там, в признали? Нет, не признали. Абхазия, по-моему, тоже, что она в мире признанная страна? Нет, все. Только у них нет такой металлургии, нет такой промышленности. И они могут это легче все-таки переносить. Все, а здесь не будет, одни руины останутся. Или будут какие-то сдвиги, а эти сдвиги, ну какие? Возвращение в состав Украины. Но я вам скажу, что, может быть, это и был неплохой вариант. Но а что Украина? Она сама находится в огонье. Чему она идет? Она идет к экспорту рабочей силы в Европу, дешевой, бесправной. Ей тоже промышленность это нафиг не дала. России. Россия зависит от Америки, от Европы, больше, чем могут себе представить россияне. И поэтому она не может взять состав ДНР, потому что ее за это так накажут, что будет еще больнее. Все. Мы все заложники вот этой глобальной либеральной системы, в которую по своей доброй воле влезли, и теперь она нас сжирает. И сожрет вообще всех, выплюнет косточки. Сейчас сжирает нас, тех, кто живет здесь. Переваривает медленно. Под патриотические рассказы о том, что мы... Якобы идем к победе над какими-то украинцами, торжеству православия русского мира. Чушь это все. Это все просто рассказы для тех, кто боится в глаза правде посмотреть и увидеть, что здесь это все происходит. И что следующие будут. Не после нас будут следующие. И всех так оно сожрет по частям. И выход из этой ситуации в нынешних условиях невозможен, нас не будет лучше, это не вообще вся эта война, это никакая не война идет, это образ жизни, это теперь навсегда, она не закончится уже, то есть не будет здесь мира. Ну, конечно, будет, артиллерия перестанет стрелять здесь, да? просто она переедет в какое-то другое место. Она будет где-то в другом месте стрелять. Может в Харькове, может быть в России где-нибудь она будет стрелять. Или еще в Белоруссии можно тоже пострелять, правильно? Сколько у нас нашего постсоветского пространства, мест для артиллерии. И вот так вот это, с этим надо что-то решать. А решать что? Если э, э, население у нас не хочет заниматься, нести ответственность за то, что происходит. Как это если мне говорят, что это оказывается, в Донецке живут одни ублюдки. И я такой, да что мне, ну ладно, я в это верю. Ну как это? Или мне говорят, что во Львове живут одни бандеры, с ножами в зубах ходят, и я в это верю. Почему я в это верю? Потому что я не хочу нести ответственность за свою судьбу. А кто не хочет за нее нести ответственность, тому ошейник наденут на шею, и все, этим закончится. И все. А мы теперь здесь вот, радуемся, что, да, артиллерия не убивает людей у нас теперь так, как убивала раньше. Представляете, какой прогресс? практически ну, развитие. Это развитие теперь такое. То есть, то есть, что убивали 100 человек в день гражданки, а сейчас только одного. Ну, жизнь-то налаживается, правильно, да? То есть, голодали, от голода умирали пенсионеры к концу 2014 -го года. А сейчас они не умирают. У них есть пенсия 2,5 тысячи рублей или даже 3 тысячи рублей. Прогресс, прогресс, развиваемся, развиваемся, улучшается жизнь, прекрасно, конечно. То есть, а что будет через 10 лет? Что мы, чему мы будем радоваться через 10 лет? Что прошел по улице, не поймали, не вывезли э, в этом самом, на органы, и ты уже день прошел не зря? Или чему мы еще будем радоваться? Когда пройдет еще 10-15 лет, что это будет? Я представить не мог себе в 2011 году, что дойдет до этого. Не, ну я знал, конечно, что Украина развалится, что как-то она там распадется, это все к этому шло. Но я не думал, что настолько это будет все цинично, открыто. И на Украине вот такая диктатура полных людоедов, полных и все. И что сменится другой, придет более пророссийская власть на Украине. И все станет хорошо. Придет более пророссийский людоед на Украине. И ничего не станет хорошо. Оно никуда не двинется. Ладно, давайте, я так понимаю, что мы уже сильно долго, и уже эмоции пошли. Да, в принципе, именно на последний вопрос, собственно говоря, сейчас, ну, Денис, ну ты сам, в принципе, ответил. Вопрос был такой. Как со своей точки зрения, считаете, и что необходимо делать для по, по этой ситуации, в этой ситуации, дальше для ДНР, в принципе, мы услышали. Да, делать, для ДНР сделать ничего нельзя. Это вопрос нашего всего постсоветского пространства. Это вопрос всего постсоветского пространства. ДНР это только часть ее. Она же я uh -huh. сказал, это часть, которая. Существует неотрывно от других. Просто она потеряла определенные юридические основания, которые увели ее в тень. И сделали возможности по использованию местных ресурсов для кого-то меньше, для кого-то больше. Вот и все. Сама ДНР победить Украину, Но это смешно. Ну, кого там побеждать. Армии уже, армии с обоих сторон уже не настроены воевать абсолютно. Они настроены просто сидеть, получать зарплату, потому что э, их зарплаты, которые они получают в армии, они выше значительно, чем средние те зарплаты, на которые они могут претендовать на гражданском рынке труда. Который рынок труда, мало того, что он э, не предлагает особо вакансии, так он еще и э, не предлагает и зарплат. Вот и секрет того, почему идут люди в армию. Большинство из тех, кто в обеих армиях сейчас находится, идут туда по социальным причинам, за зарплатой. А все вот эти вот э, э, дудения, особенно вот людей, которые находятся там, вот эти наши иммигранты политические, которые наши побежали в Киеве, раздували, а теперь в Москву. Которые рассказывают, как тут за русский мир, ой, понятно, за русский мир, за... Хорошо, Денис, да. хорошо. Да. Ну тогда, в принципе, у нас остается сделать вывод по всему тому рассказу, который мы сейчас услышали. Вывод, на мой взгляд, получается достаточно простой. Все, что мы услышали, и от всего этого Российская Федерация не застрахована. То есть такого же варианта развития событий можно ожидать, потому что фактически какая разница, какая буржуазия украинская или российская перегрызется. А в связи с этим, как информагентство «Ледокол», как так сказать, информационный орган Союза коммунистов может сказать одно. В любом случае останавливаться на месте нельзя, а двигаться нужно к советской власти, к плановой экономике. Если коротко, коммунисты должны прийти и решить вопросы. Многие, как это смогли сделать, ну практически сто лет назад. Эти вопросы были решены, страна поднялась и была она общая, большая, а не отдельные какие-то княжества и таскать остатки от предыдущей Российской империи. Так что будущее все равно зависит от нас. И в этом случае стоит вспомнить слова интернационала: не Бог, не Царь Никто не даст нам избавления, а только сами, своими руками. Благодарю. Да, спасибо вам. Угу. До свидания. Да, до свидания. С вами было информационное агентство «Ледокол». До свидания.